Ну что, итак, начнем. Сегодня хотел пойти в Кинчик, но так и не добрался до Кинчика. Зато сегодня вот взял э, палочки вонючки Как мне сказали, что это романтические палочки. Подставку я решил не брать, потому что она стоит лишние 300 рублей. И ради вот бенгальских огней я не хочу покупать. Пока что просто еще попробую. Э, лаванда. Ну, но на самом деле я брал не для себя, чисто взять на работу, чтобы на работе познать дзен. Сейчас попробую открыть, потому что у нас слишком громко шлестит. Еще раз повторяю, лавандовые ароматизированные палочки. Попробую поджечь Прим... все меры предосторожности максимальные. Не повторяйте это дом. О, чёрт, что-то, видимо, а, о, на расстоянии нормально пахнет. Сам дым именно пахнет, прикольно. Куда будет падать пепел? Блин, я положил, она потухла. <смех> вот так это выглядит. И на это, наверное, все, потому что я до кино я так не добрался. Решил дома посидеть. Блин, прям вообще, прям расслабляет этот запах. Всё. До скорых встреч!